Дорогие друзья, здравствуйте! Хотели бы вы узнать, куда в это непростое время девать свои деньги, как их обезопасить? А у кого-то, может быть, наоборот, все еще стоит вопрос, господи, да как их заработать, эти деньги? А может быть, у вас стоит вопрос про личную жизнь? А возможно, что вы уже переживаете не за свою личную жизнь, а ждете пока, когда же ваши дети создадут семьи? да какие у нас бывают вопросы мне кажется вопросов у каждого человека масса а со здоровьем какая странная обстановка каждый переживает что будет и затронет ли его какой-нибудь вирус или какая-то другая может быть не очень опять же приятная история с одной стороны мы все время хотим э, что-то нового что-то лучшего мы хотим найти новую работу мы хотим найти свое предназначение где мы бы с вами могли реализовать себя, могли бы реализовать свои таланты, зарабатывать больше денег. С другой стороны, многие из нас боятся перемен. И вообще мы хотели бы, чтобы все перемены в нашей жизни, они были для нас только хорошими. И даже те перемены, которые вот вроде бы не очень хорошо светят, мы бы хотели, чтобы они все равно повернулись и работали в нашу пользу. Итак, меня зовут Пугачева Наталья, я практикующий астролог, я профессиональный психолог, и я приглашаю вас прийти в нашу школу и научиться читать свою астрологическую карту Бадзи. Вы сможете прогнозировать не только эти события но и многое многое другое вы сможете прогнозировать это не только для себя но и для своих близких детей мужей там, вторых половинок вы подруг родственников вы сможете уже начать консультировать возможно кому это интересно и и возможно даже поменять свою свою род деятельности Итак, дорогие друзья, я вас приглашаю на курс для новичков. И мы его назвали «Как легко и просто научиться читать астрологическую карту Бадзи». Этот курс мы ведем, курс для новичков мы ведем уже... Ой, я не знаю, шесть или семь лет. Мы его все время в нашей школе очень много приходит новеньких, и мы все время делаем его, все время адаптируем, все время его делаем более интересным. Вот сейчас он у нас уже очередной апгрейд прошел, и мы. Вот, пришли к какой-то новой форме преподавания. Мы хотим сейчас новичкам, может быть, не так сильно загружать их правилами углубленными какими-то параметрами чтения астрологической карты, но зато дать новичкам, вот прям на сразу на первом на первых порах их изучения карт, дать легкие правила и дать очень интересные фишки. Фишки, которые научат вас видеть вот все перечисленное, да и многое-многое другое в своей астрологической карте, ну или в карте другого человека. Для того, чтобы вы могли заинтересоваться этой наукой, изучать ее. Ну это даже не столько наука, сколько, наверное, искусство. Итак, дорогие друзья приходите к нам на открытые мастер-классы где мы вам покажем и расскажем что такое астрологическая карта для этого вам нужно подписаться в, ну, как, как бы вы хотели чтобы вы получили уведомление от нас то есть на этой странице вы можете подписаться либо оставить свой адрес email почту мы вам вышлем приглашение либо через одну из соцсетей Facebook, что у нас там контакт, у нас есть телеграм, то есть подписывайтесь, оставляйте свои координаты, вы будете знать, мы вам сообщим, как прийти к нам на нашу открытую встречу.